Шампунь Фохоу с кардицепсом. Человеческий волос имеет слой, состоящий из рогового белка. Он покрывает большую часть волоса и обеспечивает его естественную упругость. В этом опыте мы будем использовать яичный желток, который также содержит большое количество белка, для того, чтобы продемонстрировать действие шампуня на волосы. Прежде всего поместим яичные желтки в два стакана. Затем добавим в один стакан шампунь другой известной марки и слегка перемешаем. Добавим во второй стакан аналогичное количество шампуня FOHO, перемешаем до состояния однородной массы. Теперь оставим стаканы на 5 минут. Через 5 минут мы можем заметить, что желток в первом стакане стал серо-зеленого цвета. Это говорит о том, что шампунь вызвал реакцию, которая разрушила белок, а значит, данный шампунь может повредить волосы. Желток во втором стакане по-прежнему остался ярко-желтым. Это говорит о том, что данный шампунь оказывает мягкое действие, не вызывает реакции, разрушающий белковый слой и способен эффективно защитить волосы. Данный опыт наглядно демонстрирует, что многие шампуни имеют в своем составе вредные химические компоненты. Длительное использование таких шампуней может привести к ухудшению состояния волос, сделать их сухими, жесткими, тусклыми и непослушными. Шампунь FOHO содержит экстракты кардицепса, женьшеня, аспарагуса, мыльного ореха и других природных растительных компонентов. Он проникает до самых корней волос, насыщает волосы необходимыми питательными веществами, восстанавливает поврежденные чешуйки волос, создает защитный слой, который эффективно защищает волосы от негативных внешних факторов. При длительном использовании делает волосы мягкими, блестящими и послушными.